Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Овен на май месяц. И вначале я хочу поздравить всех Овнов, у которых в мае продолжаются дни рождения, с праздником вас. Пускай у вас будет крепкое здоровье, пускай сбываются все ваши мечты и ваша любовь всегда будет рядом с вами. Богатство, процветание и удачи вам! И хочу, конечно, поблагодарить спонсоров канала, кто подписан по спонсорской подписке. У нас 4 человека на подписке. Я вас от всей души благодарю. Желаю вам тоже успеха и процветания в вашей жизни. Любви, счастья и удачи. И, конечно, тех людей, кто сделал донаты. В прошлом месяце это была Светлана за лунный календарь. Я вас тоже от всей души благодарю. Итак, дорогие друзья, давайте приступим к раскладу для овнов. Посмотрим, что ждет, какие задачи стоят перед Овнами. Итак, сосредоточились, приготовились, да, и посмотрим, главная задача месяца. Карта «Дурак». Карта, которая говорит о новом пути. Карта говорит, что в этом месяце вы будете делать какой-то очень важный выбор. И часто по этой карте этот выбор лучше сделать, да, чем его не сделать. Даже если он будет правильно, неправильно, все равно какой-то выбор вы должны сделать в этом месяце. И э, этот выбор повлияет на развитие вашей дальнейшей жизни, на то, как вы будете дальше жить, каким путем вы пойдете, как вы будете развиваться, какие события у вас будут и какое качество жизни у вас будет в дальнейшем. Вы видите, что э, шут, э, дурак, э, он идет несмотря ни на какие препятствия, он вообще их даже не предполагает, не видит, ему важно именно начать новый путь. Ему интересно, что там впереди его ждет, какой опыт, что интересного, и чему он может научиться, что он может постичь на этом пути. Он начинает этот путь. И, кстати, вот эта карта, она как бы напоминает о том, что наша душа, когда приходит на Землю, она точно так же, да, вот из этих небесных сфер, сфер любви, она приходит на Землю, где, ну, для, на, для некоторых, да, жителей Земли кажется, что здесь а, непросто, трудно. И вот душа спускается из тонких сфер сюда на Землю. И ей интересно именно то, что она может привнести в эту жизнь, в этот мир, а, как сказать, одухотворить материю, да наполнить здесь все любовью, потому что именно через дух, через нашу душу мы можем это сделать. И мир как отражение, он отражает то, что у нас внутри. Вот все, что в жизни в нас происходит, то, что нас сейчас окружает, какие люди нас окружают, какие события, обстоятельства, какое у нас качество жизни, это все зависит от того, что мы ощущаем внутри себя, во что мы верим какой у нас багаж за плечами. Да? Вот у шута здесь у нас, видим, такая, такой узелок на палке. Да? Это, возможно, его прошлое знание о прошлых воплощениях, о прошлой жизни. И вот он смело идет и готов к новому. Да? Он мало что с собой взял в дорогу, но он готов это, вот этот опыт весь набрать именно здесь, на земле. Что в обычной жизни это значит для человека. Это значит, что, возможно, вам нужно будет выбрать в работе, да, в каком направлении развиваться. Может быть, вам захочется бросить старую работу и уйти на новую, или вообще открыть свое дело. Может, ваша работа, вы работали где-нибудь в бухгалтерии, да, и в этом месяце вдруг сильно ощутите желание заняться чем-то творческим, чем-то, чем вам нравилось заниматься в детстве или какими-то вещами, которыми вы никогда, может быть, не занимались, но всегда как бы это вас интересовало. Новое, какой-то совершенно новый опыт в вашей жизни может в этом месяце, в мае, вам прийти. И эта карта задачи, она говорит о том, что вот этот новый Опыт — это ваша задача, останетесь в старом, не будете ничего предпринимать, не будете ничего менять, не будете принимать каких-то решений, и не будет никаких изменений, не будет роста и развития. Поэтому, дорогие умные, именно вот в свой день рождения да, вы должны как бы закладываться в ваш солярный год и вы сейчас в мае закладываете, да, с чем вы туда пойдете, в каком направлении вы будете в этом году развиваться, что вас будет интересовать. Вот сейчас в мае вы должны сделать какой-то выбор, определить вот это направление, поставить себе какие-то большие цели и задачи. И этот месяц он несет энергию, он несет восстановление, если вы до мая себя чувствовали разбитым уставшим, не могущим да, что-то предпринять или сделать, не верящий в себя или чувствующий, что не хватает сил да, на, на реализацию каких-то желаний или вообще нет желаний никаких, просто не видим свой путь и что вообще хотим, не понимаем, то в этом месяце как задача вот стоит, что новый путь надо как раз найти, определить и выбрать. Иногда выбор заключается просто вот с кем-то пойти куда-то, да, позовут вас на какие-то курсы, на какой-то семинар, на какое-то мероприятие, на какой-то праздник, может быть, да. Кстати, эта карта еще и праздников. Если вы будете где-то участвовать в празднествах, это очень хорошая карта. Ну и для дня рождения она тоже хороша, потому что очень весело можно провести по этой карте праздника потому что она такая беззаботная радостная легкая также может пройти и ваш праздник день рождения или может быть другие какие-то праздники на которые вы попадете в этом месяце не отказывайтесь от этого постарайтесь сделать свое день свой день рождения ярким интересным необычным никак не всегда да может быть вот взять и пойти на природу пообщаться с природой и там загадать свои желания может быть, какой-то интересный мастер-класс запланировать на день рождения. Может быть, новое место куда-то пойти или поехать, чтобы вот это новое заложить, чтобы вот эта энергия, она вам помогала в течение года. Старайтесь набраться сил в этот день, старайтесь одеться ярко. Может Купить какую-то новую, может быть, одежду или... Переделать старую, да, как-то сделать ее необычной, что-то новое, новое привнести в свой образ. И если вы вот так подготовитесь к празднику и проведете свой день рождения неожиданно, то это заложит основу успеха для вашего будущего на год, а возможно, и на больший период. Это зависит от того, сколько вам лет сейчас, в каком возрастном периоде вы находитесь. Карта детей. Возможно, у кого-то из вас очень важным в этом месяце будет вопрос детей. И карта как бы акцентирует на это внимание. Обратите внимание на своего ребенка, на своих детей. Может быть, у кого-то будет новость да, о ребенке, что вы беременны или в вашем окружении кто-то из близких, из родных, из друзей. Но это те люди, которые для вас важны. да И вот эта новость тоже как бы важна и которая может повлиять на вас. Праздник, дети и выбор. Выбор чего-то нового. Вот такие задачи стоят перед вами на этот месяц. Набраться энергии. Давайте посмотрим по событиям, что ждет вас. Какие события, какие варианты развития событий да, в пространстве витают. Что может произойти, что может прийти в вашу жизнь в этом месяце. Пятерка жезлов, первая карта, и она говорит о том, что вот это желание нового, оно будет очень ярко изнутри вас идти. Пятерка жезлов ⁇ это карта такого внутреннего кризиса, когда мы понимаем, что все больше мы так не можем, когда мы хотим идти вперед, когда мы хотим вырваться из старой какой-то надоевшей ситуации, из застоя. И эта карта говорит, что у тебя будет энергия, у тебя будет желание и ты будешь предпринимать эти усилия. Карта соревнований, карта а, прохождения, может быть, аттестации, когда ситуация, когда нам надо, надо доказать, что я лучший, я сильнее, когда нужно проявить все свои качества, а, все, показать, может быть, свой характер да, в каких-то вопросах, отстоять что-то свое, да, чтобы перейти на новый уровень. А, карта говорит о том, что... Будет много участников, да, вот может быть много участников в каких-то событиях ваших и играть роль Многие хотят добиться того же, чего и вы И вам вот здесь как бы в конкурентной вот этой борьбе нужно просто для того, чтобы победить Нужно знать вот и правила этой игры, да, что для этого нужно и понять, проанализировать, что у вас есть, какие качества есть у вас преимущественные, да? чем вы лучше других, чтобы уметь себя показать, проявить, показать свои достоинства, рекламировать себя. Да? Если вот по этой карте можно что, какие события бытовые, да? конкурс, соревнования. Например, вы идете на конкурс на какую-то должность. Аттестация, когда вы доказываете, что я знаю какой-то объем информации, у меня есть определенный опыт. В отношениях, в семье это может быть ну, как бы какие-то разборки в плане, что вы отстаиваете, например свою территорию, чтобы, чтобы кто-то не вмешивался в ваши отношения или вы отстаиваете себя в отношениях, да, что я может быть вас критикуют, ругают там за что-то. да. И вы отстаиваете свои позиции и пытаетесь доказать, что я не такой, как вы обо мне думаете. Да? И по этой карте, как бы это приветствуется, да, что да, надо себя защищать, надо доказывать свою компетентность и свои какие-то защищать идеалы, цели, свои задачи какие-то. А что еще здесь может быть? Может быть, кто-то пытается привлечь ваше внимание какими-то спорами, какими-то ситуациями такими, вот, доставать вас, да, так можно по-простому сказать. Подумайте, что человеку или людям в какой-то ситуации от вас надо, да, что они хотят от вас добиться, и когда вы поймете их мотивы и их цель, то вы поймете, что делать и как выйти из этой ситуации. Эта карта не говорит о результате. Она говорит, что вы пытаетесь да, выйти за пределы какой-то ситуации. Вот четверка, которая идет перед пятеркой жезлов, она говорит о том, что вот стабильная ситуация, что давно уже эта ситуация. А пятерка, она как бы провоцирует какими-то ситуациями выход из этого, да, желание выйти из этого. Вот так. Ну, по этой карте старайтесь не как сказать, не ругаться, не ссориться, просто так, да, старайтесь, чтобы все это было конструктивно. Вот если вы поняли мотив другого человека, почему он на вас нападает, да, что он хочет, вы поняли, что ему нужно дать или что не нужно дать, или как выйти из этой ситуации. Или поговорили с ним, да, прямо, сказав, что не ругаясь, не ссорясь, не обвиняя человека, просто сказав, что… Я, допустим, понимаю твои мотивы, я понимаю тебя, да, и в этой, в этой ситуации, да, в этом, в этом событии, в какой-то, я чувствую себя вот так-то, давай, допустим, решим этот вопрос, чтобы всем было хорошо и комфортно, да, найти какой-то компромисс, если это касается вот отношений, что еще здесь может быть. Ну и играя конкурс, может быть, если мы говорим здесь о детях, здесь можно просто дать время для того, чтобы побыть со своими детьми, поиграть. Даже в Библии написано «Будьте как дети, и вы обретете Царствие Небесное». В смысле, относитесь к жизни легко, как вам показано задачи, да? И тогда все проблемы они будут решаться легче. Когда мы боремся, вот как по пятерке жезлов, когда мы воюем, то весь мир он отражает наше состояние, он будет тоже воевать, потому что мы проецируем свою войну вот в мир. Да? Если я настроен воевать, обязательно будут события, которые мне вот это организуют. Если вы не хотите войны, сложите оружие, не боритесь, не ссорьтесь, не ругайтесь. А просто поймите, что у вас сейчас другие задачи, что вы можете энергию направить более конструктивно. Давайте посмотрим вторую карту. Карта смерть, карта перемена, трансформации, карта Полностью, полного такого перехода, причем за какой-то короткий срок, за неделю, за две, совершенно в другое состояние. Что касается ну, души, внутренних, да, вот этих ощущений. И эта карта скорости, быстроты. Первая карта тоже у нас была такая боевая, что какие-то события происходят, или, по крайней мере, желание, да, у нас такое выйти из ситуации. И карта «Смерть» предлагает решение этой ситуации после полной трансформации себя, своих мыслей, каких-то своих убеждений. По этой карте совет такой, что какие бы обстоятельства, ситуации не приходили в жизни, принимайте их спокойно, отпускайте старые, не держитесь за него, не цепляйтесь за него, не держитесь там за власть, за контроль над чем-то или над кем-то. Если что-то уходит… Просто отпускайте и понимайте, что это для вас как бы лучшая ситуация, да, вот то, что происходит. Все перемены идут вам на благо, хотя может вот в этот момент да, казаться, что это не так, что-то рушится, что-то что мы теряем что-то уходит, уходит как бы почва из-под ног, у некоторых, у некоторых может так показаться. Здесь видите две категории людей. Если вы активный человек, если вы жаждете вот этих перемен, то вы это будете воспринимать как праздник, но наконец-то какой-то прорыв, но наконец-то что-то начало меняться. Если вы человек пассивный и консервативный, то для вас, конечно, это может показаться трудно, потому что вы любите стабильность, а этот месяц не обещает стабильности. Он говорит, если ты сам не начнешь, вот не сделаешь вот этот выбор, не начнешь эти перемены, то ситуация, она тебе поможет, да, какие-то обстоятельства жизненные сложатся так, что все равно вот эти изменения, они наступят. У кого-то это внутренние изменения, да, когда мы вдруг принимаем какое-то решение, что я Сейчас буду жить по-другому, да, когда вдруг, не знаю, после дня рождения вы понимаете, что жизнь идет, да, годы идут, а вы какой-то цели своей еще не добились. И вы принимаете четкое решение, что я сейчас направлю все свои усилия, чтобы чего-то добиться, да, чтобы выполнить свою задачу, свое предназначение или выполнить добиться своей какой-то цели. Или вы решите, допустим, что я начинаю здоровый образ жизни. Или вы решите, что я буду искать сейчас другую работу, меня это не устраивает. Но по этой карте может быть и переезд, смена места жительства, смена работы, смена убеждений, верований своих, смена взглядов да, на какие-то вопросы. Это может быть полный разрыв с какими-то старыми ситуациями, да, в которых мы находились. Причем он такой неожиданный может быть и... Ну, удивить просто можно, да, как это быстро все произошло. Преображение человека, да, по этой карте мы часто говорим, что это как бабочка, которая в куконе долго копит свои силы, долго ничего не происходит, да, для тех кто наблюдает за коконом но ну, лежит себе кокона лежит и вдруг он открывается и прекрасная бабочка которая созрела за все это время которая стала прекрасной она вырывается и летит в новую жизнь да совсем в другом качестве и люди удивляются когда этот человек мог так измениться что с ним произошло вот такие преображения могут быть у вас, и они будут приветствоваться. И всеми силами помогайте переменам, принимайте их с радостью, идите им навстречу и даже сами инициируйте эти перемены. Если вы будете так относиться к жизни, так принимать ее, то у вас будут хорошие перемены, которые вот зададут вот этот как сказать, дадут толчок развитию вашей жизни в этом году в совсем другом направлении, в другом русле, в том, в котором вы мечтали. Давайте посмотрим третью карту. Двойка мечей. Карта говорит, что вот эти события могут происходить, да, вот карта могут меняться, конечно, местами, может быть, она ближе вот сюда, когда мы нерешительны, да, у кого-то может быть после перемен наступить такой какой-то небольшой ступор, вот что-то происходит, что-то меняется, и мы как бы впадаем в такой транс, а что делать дальше, да, пришли вот эти перемены, да, что-то я для себя решила, а что делать дальше, как действовать, как реализовывать себя дальше, да, вот такие мысли могут… Появиться. И здесь э, карта говорит о том, что пока вот этот выбор до конца, вы можете сказать, что да, я начинаю а сами, ну вот ждете каких-то перемен и ничего не начать, да, но если вы идете, начинаете и смело идете в это, э, здесь, видите, важно принять это решение. Если вы его четко приняли до конца, да, то перемены придут и будут изменения. Если вы э, сказали, что я буду, да, менять что-то, а сами, ну как бы не, не действуйте не идете навстречу переменам, то вы можете оказаться в конце месяца в такой ситуации, что вы ну, как бы в такой прострации не знаете, что делать дальше, не видите, как дальше реализовывать да, вот эту ситуацию, как ее проигрывать, как ее проживать дальше. На «Двойку мечей» обычно берут еще две карты дополнительных, чтобы понять, в каких ситуациях да, вот это решение, между какими решениями вы стоите. Интересные карты, пятерка мечей говорит о том, что что-то связанное с отношениями, да, может быть, это любовные, родственные, деловые, и здесь вы должны изменить способы и методы общения с людьми. Вот эта карта, пятерка мечей, она говорит: да, ты можешь победить в какой-то ситуации, вот в этой битве, да, в споре, но принесет ли тебе это то, что ты хочешь? Принесет ли это тебе удовлетворение? Часто по пятерке мечей человек добивается, чего хочет, но потом понимает, что не нужно было именно таким образом добиваться. Или вообще, может быть, не та задача, не та цель была поставлена, и не туда мы пришли. Но учитывая, что это вот ваш как бы солярный прогноз, скорее всего, вот эти задачи они будут стоять еще в течение года перед вами. За этот год вы должны изменить свою жизнь кардинально. И именно то, что касается отношений с людьми, если вы раньше, да, любили и считали, что вы должны вот спорить, отстаивать себя, что мир враждебен, что люди вас не понимают, мир вас не понимает, что все идет не так, как вы хотите, сейчас вы должны это изменить и понять, что все зависит от вас. Как только вы сложите это оружие, как только вы пойдете на компромисс. Как только вы поймете, что не это важно, да, не борьба для вас важна, хотя овны, они воины, да, такие, не такая война, не такими способами и методами, может быть, лучше поставить себе задачу создать вокруг себя гармоничный мир, потому что изнутри это из нас идет, да, то, что мы себе как бы в себе держим, то и проявляется у нас внутри. Если мы, у нас плохие отношения с родителями или там детьми, или с родственниками, или с друзьями, коллегами, с начальством, с вышестоящими, да, это значит, что у нас внутри что-то не в порядке. Это значит, что мы... Вот это проецируем вовне, и нам это отражается просто. Вот задача найти вот то, что внутри нас, да, что нам мешает, что мы неправильно делаем, почему вот это проецируется в мир. Но, скорее всего, это потому что мы настроены враждебно, что мы, может быть, кстати, знаете, если лично вот так говорить, да, о себе, как поработать с собой, обычно проблемы снаружи говорят, что мы не принимаем себя. Вот если мы воюем с кем-то, да. Мы воюем с собой, мы думаем, я там лентяй или лентяйка, я слабый человек, я не могу ничего добиться. Почему я сижу, почему я ничего не делаю? Вот так мы относимся к себе, мы так себя ругаем, и мы ставим себе какие-то цели, что мы должны, там, мы себя заставляем, да, как бы мы себя так оцениваем, ну, как сказать, плохо, и к другим такие же требования предъявляем. и… Здесь такой совет, что вот научитесь себя понимать, научитесь себя любить, научитесь себя принимать. Да, если там не хочется ничего делать, вот просто разрешите себе, вот прям расслабьтесь и скажите, вот по этой карте у нас должно, и как задача, да, что мы научиться должны расслабляться, иногда праздновать, иногда вот, чтобы набраться сил, надо же расслабиться, а овны, воины, они же не могут расслабляться, они постоянно должны быть, в движении, в борьбе, да, с людьми, там, с собой или с миром, достигать чего-то, ставить цели себе, идти к ним, да, а вот научитесь расслабляться. Вот когда вы себе это позволите, вы потом поймете, как и к другим людям можно по-доброму относиться. Если вы себя полюбите, то вы поймете, как и к другим потом относиться. И видите, вот как выбор стоит, да, два вот решения, вот одно, это вот старое, да, которое не приносит результаты удовлетворения. Да, ты победишь, но это не, как сказать, не выигрыш. Это не дает удовлетворения, это не дает никакой радости. И еще там кто-то обиженный постоянно остаются люди не так сказать вашими действиями недовольны и вот это все оно дает и вам какую-то негативную ситуацию. Вторая, второй вариант это когда вы в гармонии со всеми, когда вы правильное решение принимаете, когда вы идете на компромисс, когда вы слышите другого человека, когда вы его понимаете, когда вы готовы говорить. Когда вы готовы принимать человека с недостатками, понимая, что и у вас есть недостатки. Вот когда вы примете в себе вот это, да, что я не святой, нету, да, святых людей на земле, мы все приходим с багажом темного и светлого. И мы никуда от этого не можем деться, мы не можем стать на земле вот прямо ангелами воплоти, и мы должны просто это принять. От этого не надо отказываться, открещиваться, бороться. С... ну Бороться, конечно, не то, что бороться. А работать над этим надо, под контроль это надо брать. Но мы это под контроль можем взять только тогда, когда мы приняли это, когда мы понимаем, что да, это есть у нас, и это есть у всех. И вот когда мы себя научимся принимать, себя любить, себе прощать, себе относиться вот так по-доброму, да с любовью, то потом мы и любовь другого человека поймем, и его недостатки поймем, и ему сможем прости, прощать, и с ним перестанем бороться, потому что мы поймем, что ну а что бороться-то? Все изнутри, если меня идет, я могу создать тот мир, который я хочу, и причем тут, тут другие люди. Это не они а, мне мешают чего-то добиться. Это я сам что-то не так делаю. Когда вот эту ответственность мы берем на себя, тогда наша жизнь начинает меняться. И, возможно, вот эта вот карта трансформации, она как раз и говорит о том, что возьмите ответственность на себя измените себя, да, свои отношения к себе, и тогда вы научитесь по-другому общаться с миром, с людьми, и тогда вы придете к гармонии. Видите, какие важные задачи у вас, дорогие умны, стоят, и как важно вот сейчас вот это понять и это сделать именно в этот период времени, потому что потом целый год вы под этим проведете, да, под этими задачами. Давайте посмотрим дальше по работе и по любви. У меня всегда для умов э, расклад такой э, длительный получается, потому что первый расклад на вас делаю, сил много, говорить хочется много, да, и много информации. Давайте посмотрим по работе. По работе смотрите, какая интересная карта. Карта говорит, что очень могут быть удачные какие-то ситуации на работе, можно много заработать или хорошо устроиться на работе, или взять какой-то удачный проект или какие-то осуществить перемены, которые приведут к благосостоянию, росту и прибыли. Можно получить удовлетворение да, от работы, от того, как мы ведем финансовые дела. И вообще карта говорит о том, что займитесь финансами, да, подумайте, как вы можете больше заработать. Если у вас свой бизнес, как вы можете его развить, как вы можете его расширить, как правильно деньги вложить, чтобы деньги делали деньги. Конечно, здесь важен, чтобы получить хороший результат, здесь важно вложение труда да, своего, здесь важна дисциплина, здесь важна продуманность, планированность. Но и эта карта, конечно, говорит о зимних удовольствиях, о радостях. Она говорит, что вот эти деньги, которые придут, которые вы можете заработать в этом месяце, они принесут вам удовольствие и они изменят качество вашей жизни. Вот смотрите, вот две желтые карты, две светлые карты, да, в раскладе. И эта карта говорит, иди легко, иди в новое, и в работе вот это отражается, что если вы этим путем пойдете, по-новому будете общаться, возьмете, может быть, выберете какие-то новые направления или новые какие-то задачи себе поставите, то это принесет везение, успех, это принесет удачу в работе. Если вы устраиваетесь на работу, ищете работу, вы можете найти хорошо оплачиваемую работу. Если у вас какой-то кризис на работе, карта говорит «трудись и будь дисциплинирован». В смысле, если ты хочешь зарабатывать, да, ну, надо приложить усилия, надо не упускать какие-то очень удачные ситуации, какие-то предложения, какие-то возможности. И тогда все как бы принесет вам девятка. Это предпоследняя карта масти Пентакли, денежной масти, финансовой. Она говорит, что вы можете на год заложить очень хорошее, вот в этом месяце, очень хорошее финансовое благополучие, если вы в работе предприняете усилие какое-то, да, если вы постараетесь в этом месяце. Давайте посмотрим теперь по любви. Карта умеренность. Ну, видимо, все усилия вы будете направлять на работу, потому что эта карта спокойная, гармоничная. Здесь мало чего происходит. Здесь как бы такое равновесие, гармонию нужно установить по этой карте. Выделять время на семью, на любовь, на романтику. Но, скорее всего, на это будет мало времени оставаться, потому что у вас большие задачи делового плана, да, рабочего такого плана. Но здесь и переживать как бы не за что. Единственное, что здесь можно что сказать по умеренности, могут чувства, а романтика, они могут переходить на такой пассивный уровень, да. Если вы этого не хотите, то здесь надо предпринимать усилия, потому что если вы полностью силу бросите на работу, то в отношениях такое наступит затишье и как бы угасание немножко, да, когда нет времени и вообще мы не думаем об, этим, об этом. И в хорошем случае это просто гармония, хорошие отношения, когда не за что беспокоиться. В таком ключе, если предупреждений, карта говорит: ну, уделяй время, потому что когда мы что-то куда-то энергию не направляем, когда мы обестачиваем, допустим, семью, детей, любовь свою, да, то там энергия туда не приходит, и она как бы затухает. Поэтому здесь будьте внимательны. Давайте теперь посмотрим колоду. Мистера Фримана, да, который нам говорит о том, что нам не хватает, недостает или над чем нужно поработать в этом месяце. Расплата следствия называется эта карта. Здесь три варианта ответа. Первое, не хочу отвечать за что-то или за кого-то, второе, меня наказывают за что-то или за кого-то. И третье, боюсь, расплаты. Первое, начнем с того, что бояться не надо. Если вы боитесь, вы обязательно это получите. Потому что, когда мы боимся, мы э, направляем вот этот страх, он сам привлекает к нам расплату. Даже если мы не виноваты и считаем, что мы виноваты в чем-то, да, расплата придет. И э, здесь важно, что сделать. Если вы считаете, что вы в чем-то виноваты да, или что-то сделали не так, вы это просто проработаете. Каким образом? Просто оцените ситуацию, э, как говорится, посмотрите правде в глаза, признайте, что да, я здесь поступил неправильно, повел себя неправильно или повела, да, неправильно сказала, неправильно сделала, неправильно неправильное решение приняла или принял. И э, все, дальше примите решение, что все, я вот этот вопрос закрываю, и чтобы либо я его исправляю сейчас, да, и все усиленно это кидаю, либо я больше не повторю этой ошибки, я беру этот опыт и иду дальше. И все, и забывайте про это. Только так вы можете как бы избежать расплаты, потому что пока вы об этом думаете, вы ее прям создаете и притягиваете. Если вы считаете, что меня наказывают за кого-то, или я не хочу отвечать за кого-то, да, или за что-то. Здесь подумайте, а почему это происходит с вами, да, вот то, что мы говорили, это следствие каких-то ваших прошлых решений. Возможно, вы кому-то очень много доверяли, и это теперь расплата, да, что вы попали в какую-то ситуацию, что приходится расплачиваться за что-то. Может быть, вы принимали неправильное решения, и теперь вы как бы, да, вот несете расплату за это. Расплата это всегда следствие каких-то наших решений. Здесь то же самое, что нужно просто это осознать, что «да, я неправильно принял решение, неправильно что-то сделал, и, или сказал там, или не принял где-то решение, да, когда надо было» это понять, осознать и сказать, что с этого дня, с этой минуты я теперь веду себя по-другому. Я буду либо исправлять эту ситуацию, если есть такая возможность, либо я просто не буду больше допускать этой ситуации. И заранее продумать, а что я буду делать, чтобы этой ситуации не было. Да? Если и прям проиграть, вот, потренироваться, да, что вот если такие ситуации повторяются, что я буду говорить или делать, чтобы снова не попасть в эту ситуацию. Поэтому, дорогие, если вы считаете, что что-то сделали неправильно, старайтесь а, это быстро проработать и принять решения какие-то да по исправлению. И, и тогда никакой расплаты не будет. Долго думать об этом не надо, чтобы не привлекать вот это расплаты. Давайте посмотрим теперь трансерфинг реальности. Это колода, которая учит нас, меняя свои мысли, менять свою реальность. Жрица разума. Ментальный шаблон называется эта карта. И карта говорит о том, что так, сейчас, секундочку. Карта говорит о том, что мы часто думаем негативно, да, вот по этой карте, где у нас была расплата и следствие. Вот если мы этого ждем, мы это обязательно получим. Если вы не хотите это получить, значит, надо думать позитивно. Что да, я это проработал, и я теперь не допущу больше такой ситуации. Постараюсь, по крайней мере, обращайте. Свое внимание именно на позитивное на то, к чему вы хотите прийти, да, к какой цели, да, к какому результату, к какому качеству жизни. И тогда вы обязательно к этому придете. Карта как бы советует, что контролируйте именно свои мысли и эмоции, да, о чем вы думаете. Потому что о чем мы думаем, в смысле, мы туда посылаем просто энергию. Если мы думаем о плохом, то это плохое мы наполняем энергией, мы его как бы реализуем пространстве вариантов и карта говорит если вы ждете каких-то великолепных событий каких-то приятных как хороших событий то вы их реализуете вы туда направляете энергию вы их наполняете и они проявляются в вашей жизни ух ты у нас такой ветер за окном начался снег такие события когда мы говорим да что не надо обращать внимание на негатив вот идет такая погода, надо радоваться, да, она несет перемены, что-то прям такое буйное врывается в вашу жизнь. Гарта вот приводит пример, что кто-то бегает все время по больницам, да, и думает, как я это ненавижу, я постоянно болею, врачи плохие, там, очереди большие, как я устал, за что мне это, да. А кто-то плавает на яхте и ему нравится, какое море красивое, как, как мне это все нравится. Каждый думает о том, что он, что он впоследствии как бы и получает. Да? В смысле, если богатый думает о хорошем, если он даже теряет все деньги, там миллионы потерял, он думает о том, как их заработать, а не о том, что какой я бедный. да. Вот две разные психологии, да, психология бедности, психология богатства. Бедный думает, что какая у меня проблема, какой я несчастный, а богатый думает о том, что я хочу снова вернуть эту ситуацию, начинает над этим работать и ее возвращает. В общем, как, как мы думаем, так мы и живем. И у нас сегодня еще одна новая колода, которая называется "Колесо года". Вот такая красивая, яркая, интересная. Сейчас она очень информативная. И мы сейчас посмотрим совет на этот месяц, да? Что делать, чтобы этот месяц прошел более позитивно, чтобы он принес больше нам радости, да? Чтобы он э, принес нам больше э, позитивных каких-то событий ярких. Ух ты, старший аркан солнца, посмотрите, дорогие овны, как классно, да, какая хорошая карта, карта совета. Она говорит, вот правильно, как и вот эта карта, она как бы вторит ей и говорит, будь э, позитивным, будь ярким, неси свет, э, настраивайся на лучшее, и видите, солнце вас поддержит. Он говорит, вы все можете в своей жизни изменить к лучшему, и этот месяц как, ну, как нельзя, более подходит для того, чтобы вот начать вот, этот, вот эти первые шаги к своему счастью, к своей удаче, к своему новому жизненному этапу. Солнце говорит и о богатстве, да, которое вы можете приобрести, о спокойствии, о гармонии вашей жизни, которая может быть у вас, о силе и могуществе, да, которое вы можете обрести в этой жизни. Дорогие овны, я… Рада за вас, и вот примите этот совет как самый главный, вот задачи, вот это тоже, видите, здесь солнце, да, в задачах у вас стоит, и здесь показывает, что вы начинаете новый путь, новый год, и это может быть даже не год, а новый этап своей жизни». И Солнце показывает, что этот этап будет светлым и чистым, если вы внутри, в себе, а, вот обретете вот эту силу, гармонию, вот эту ось, вот этот центр, а, с, как бы свои, а, поймете приоритеты, что для вас важно, да, и что, а, к чему вы в этой жизни пойдете. Но самое главное по карте Солнца это, конечно, оптимизм, радость, а, внутреннее вот такое состояние. Именно оно приведет вас к победе, ко, ко всем вот этим хорошим событием, когда у вас на работе все получается, когда дома гармония и спокойствие при э, дополнительном суда внимании, да? и вот такой период вы закладываете и вот так у вас начинается Новый год. Так, дорогие друзья, мы заканчиваем. Самое большое время у нас сегодня получилось. Но у вас начинается Новый год. Конечно, вам такой расклад вышел мощный, сильный, позитивный. Поэтому, дорогие друзья, готовимся к переменам. Я желаю вам удачи, счастливого начала Нового года. Пускай вам во всем повезет. Здоровья вам, любви, процветания и исполнения всех ваших желаний. До новых встреч, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, мне всегда это приятно. Это оценка того, что вам расклад понравился. Делитесь с друзьями и до новых встреч. И до свидания.